Мы играем на настройте лайки, варс давайте-ка начнем это иглу фиг вам или как он называется там как называется каска выпала касочка и еще бронечка какая-то на защиту все на защиту очень даже ничего и меч острота 2 вот это да ты одного уже убил картон убил уже одного да тебя меня картон убьет кстати другой ага. Так, а мне что делать-то? Чуть не упал, чуть не упал. Вот это да. Иду на соседний остров. Потихонечку. вот так вот. Кто прячется здесь? Убил одного. А я проводился, все. Ну ты знаешь, как мне везет. Ведьма, голем, ведьма, галем. Ведьма -галем. Водяная ловушка два раза А потом еще и этот взрыв Но я одного убил Я М -м -м. тоже, кстати, одного убил, только что Ну просто у нас как-то забавно получилось он Да сам... еще Ай, ловуха, ой ой ой В стоит Выбрался Ай, я горю вместе с тобой, не могу выбраться Он выбрался И он не знаю где он. он идет в центр он почти дошел лутается меч какие у него? А, защита 2 алмазной меч отдачи 2 Ой -ой -ой, он горячая. он горит он горит он яблоки уже съел поздно он, он сзади Это было все. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока!